Тёща с зятем поехали на дачу, выпили, закусили. Между делом теща взяла и зятя совратила. Протрезвел зять, думает, блин, да что делать-то, люблю я свою жену. Приезжает домой, жена дверь открывает из порога, что случилось, что с тобой? А он, да ее я... твою мать, а...